Привет, ребята, вы на канале Китсбокс, и сейчас мы будем открывать это огромное ядцо. С Лолкою внутри, или постойте, с Элкью Элкой внутри. Давайте посмотрим, что там. Интересно, это кто? Скажи мне, пожалуйста. Лолка. Лолка? А кто вот эти вот две девочки? А, вот хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, что же будет дальше. Если вам понравилось наше все, все видео, видео подписывайтесь, подписывайтесь на канал Kidsbox.